Всем привет, с вами Сэву, и это продолжение нормального контента. Сегодня выйдет два ролика, может даже три ролика, серьезно, вообще круто. Они будут где-то по 8 минут. Кстати, подпишитесь на канал, это очень важно. Если вы подпишетесь на канал, то я точно буду продолжать снимать контент. А если вы не будете подписываться на канал, хоть по одному подписчику с ролика... Так что давайте подписывайтесь на канал, а мы будем наконец-то э, продолжать выживать в обычном Майнкрафте. Так, в прошлой части мы остановились на том, что мы нашли нормальную территорию, э, для того, чтобы выживать здесь. Вообще выживать, да. Кстати, в следующем... Э, этом, э, в следующем летсплее мы будем... С мадами выживать. Там вообще так интересно будет. Еще подберу вам очень хорошую сборку, что мы играли с вами. Мы сами играли, вот смотрели мои ролики. И самое главное, подписывались на канал. Это вообще очень важно, ребята. Если вы не подписываетесь на канал, я вам уже только что сказал. Я удалю канал, если не будет 300 подписчиков до лета. Я раньше думал, что 250, но я по -по понял потом, что 250 мы точно сможем сделать. А, вот, а, вот, ну, и поэтому 300. Блин, капец, тут такую неплохую территорию я нашел, конечно. Так, ну давайте, ставим верстак, делаем инструмент. Новый. Теперь. Добываем булыжник, ребят. Если что, этот сплей заканчивается, когда мы убиваем дракона. Тогда он заканчивается. Не знаю, это будет где-то 20 серий, что ли. Нет, 20 серии это общем, даже мало. По-моему, там миллион серий будет. И, по-моему, мы даже начнем следующий летсплей раньше, чем этот закончится, мне так, мне так кажется. Если вы активно будете смотреть, то хорошо будет так. Ну, ребят, смотрите это, эти ролики, потому что если вы не будете их смотреть, то я их выкладывать не буду. Давайте на каждом ролике будем теперь собирать по 50 просмотров. И тогда я буду выкладывать следующий тогда я буду это меня будет мотивировать и, и, и подписки ваши тоже мотивировать меня будут так что пожалуйста подпишитесь на канал это вообще это так важно вообще не представляет как это важно подписка если честно у меня есть один прикольный способ как можно ну, другом прикольнуться я могу его, с, я его солью возможно возможно если меня ютуб не забанит а за эти штуки ну короче и вы должны подписаться и тогда я солью эту штуку. Я солью... А я, кстати, вы, ну, я думаю, возможно, сделаю так, что... Ну, вот, вы будете заходить в дискорд сервер Писать мне в ЛС, ну там, типа, скинь ссылку на скачивание этой штуки. К этого кода и так далее. Этой штуки, короче. Потом... Ну, я вам скину ссылку, если вы скинете мне скрин, на то, что вы реально подписались на канал. Ну, вот... Вот так, короче. Ну давайте. Шьем... Зачем? О, так давайте сейчас хримлять прибьем нафиг. Оп, сырая свинина. с, ресурс с этим ресурс паком таким, что сырая свинина у нас вот это ролтон. А, блин, это необычный минкрафт получается. Ну ладно, короче, это сырая свинина. Не обращайте внимания. Это сырая свинина. Это не ролтон. Блин, ну реально, это уже не в обычный Майнкрафт превращается. Ого, там еще свиней много. Серьезно? Ладно, хорошо. Давайте заново выживать, хорошо. Нафиг пошли эти две серии, да? Вы это хотите сказать, что, что... пускай вс получается, минус две серии, две серии, да это будет у нас сколько, 20 минут длиться, но даже не знаю, сколько длиться будет, Короче, миллион раз больше, чем предыдущий, потому что нам надо хотя бы теперь, э, пфф, я даже не знаю, ну, восстановиться хотя бы. Не знаю, эта серия, пускай, ну, 20 минут будет длиться. Наверное. Не знаю даже. Ну, копать я буду очень долго, всего. кстати, куча Кстати, если вы досмотрели этот момент, то можете написать э, в комментариях слово под... Не, не подписка, а то, возможно, удалят ваш комментарий. Не, YouTube удалит. Не, напишите слово... Напишите слово картошку, не знаю. О нет, тут Крифер. Нет, нет, помогите, помогите. Тут скучно всяких монстров. А они меня убьют. Чум-че-чом-чов-чом-чов-чов! Нет! Нет, ребята! Какой же у нас тут будет бессонная ночка, блин? Так сказать. Че, мы ждет? Ай-ай! Ай! Нет! Пошл нафиг, пошл, пошл. Нет, нет, иди, иди. Куда-куда подальше, далеко? Иди. Иди. иди. Ну, уж боже, индормая. Да ч ⁇ столько мобов, да? Ребят, ч ⁇ так много мобов? Тут мансить не, не... Не, ну, посмотрите, вы просто на это. Да что? Как крипер взрывается? Чего там, что скелет вообще в крипера попал, он взорвался, блин. Что происходит здесь? Помогите. Что мне делать-то? Чё? Пока. Я отлетаю. что? Я мог почти, почти, почти, почти, почти. Да, да, я забрался на это дерево. Сейчас будем выживать. А что? Как? Как он туда забрался? Как? Ну нафиг я там лестницу построил. Ч ⁇ происходит тут, блин? Чего? Пошел нафиг зомби. Нафиг иди из зомбя. А, что? Тут еще один зомби. Ай, блин, больно. Хорошо, что мы еще ни с кем-то играем. Тут такой капец происходит. Это просто ужас. Да, да уж. Возможно, ну да, скоро. Вот у нас, кстати, на канале канал теперь официально канал по Майнкрафту. Мы здесь снимаем мой Майнкрафт. Пожалуйста, кстати, смотрите этот ролик до конца, потому что я реально вам буду очень. Благодарен, если вы досмотрите до конца, вообще спасибо огромное будет, скажу вам. Давайте на этом ролике 50 просмотров наберем, я буду очень рад. И две подписки с этого ролика, хорошо? Блин, за то, что я здесь хожу и умираю две подписки, это, если честно, очень жирно. Ну ладно. Да, блин, ну, ну ночь, ал, блин. Не, не ночь. Ну я, блин, говорю, что... из этой ночи у меня тут вообще капец происходит. ал, я вообще не понимаю. Ну когда уже утро настанет? Алё, я уже две своих доски на. здесь умер уже раз пять, если честно. На монтаже, кстати, я монтировать, да я даже... Я... Я, я случайно что-то заматерирулся, ну ладно, еще. Надеюсь, мне на канал Страйк не прилетит, из матов. Эм, извините, я не хотел, я, я, я вообще случайно. Я не хотел, серьезно. Я не хотел материться на видос. Не знаю, я просто мозг отключился, если честно. Я не знаю, как я умудрился заматериться на видос. Ладно, короче, извините. Можете дизлайк ставить. У меня и так фиговый канал, можно сказать, по этим. По оценкам на роликах. Ладно, ну я, если честно, с вами выживаю, но ну, не ставьте дизлайк, я Ладно, можете просто посмотреть это видео и подписаться на канал. Все, я даже лайков не прошу, не прошу реально лайков. На. Ах. Э, в смысле я не матерился только что я сказал на. Ах, а потом ах случайно типа сказал у тебя ах а-то... Я, ну, не матерился, короче. Блин, извините за сейчас. Ну, реально, извините. Ну, короче, все, Я думаю прощаться давайте. Э -э -э ну, назову этот видос, что умерли. Ну, давайте. Э -э с вами я был Сев. С вами был я, Сев. Всем пока. Смотрите другие видосы которые скоро будут на этом канале. Давайте. Пока.